Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Слышите этот звук? Это хрустящая корочка моего любимого яблочного пирога. Представьте, что у вас дома остались только яйца, сахар и мука. Ну и где-то завалялось три яблока. Считайте, что самый вкусный и простой яблочный пирог у вас уже дымится на обеденном столе. Нам нужно взбить яйца и сахар. Взбить в пену, чтобы масса не только побелела, но и поднялась пышной пеной. По времени это займет 5-7 минут, в зависимости от мощности вашего устройства. Если ваш миксер слабоват, сахар лучше добавлять частями, а не весь сразу. Как только мы достигнем нужного эффекта с яичной массой, можно засыпать муку. Муку засыпать частями и обороты миксера значительно сбавить. Это занимает еще пару минут. В это тесто я еще добавила щепотку соли. И больше ничего. Сюда не нужны ни разрыхлитель, ни сода. Тесто будет пышное и пористое за счет взбитых в пену яиц и сахара. Форму лучше застелить пергаментной бумагой. Всего слоев теста будет три, так что зрительно разделите тесто на три части. Заливаем первую часть, разравниваем, выкладываем ломтики яблок внахлёст, в нахлёст в три ряда. С яблок я сняла кожицу, удалила сердцевину и порезала на очень тонкие слайсы. Яблоки в этот рецепт лучше брать мягких сортов. Поверх яблок залить вторую партию теста, также полностью затянуть им яблоки и выложить оставшиеся ломтики. И залить последнюю порцию теста. По этим пропорциям тесто на пирог получается умеренно сладким. Итого, кисловатые яблоки неприторное тесто и сладкая хрустящая корочка. Для этого я пирог присыпаю сахарком. Выпекается пирог 50 минут при температуре 180 градусов. После 30 минут выпечки я накрываю его фольгой. А вот и пресловутая корочка. Подостывший пирог аккуратно отделить от пергаментной бумаги. Можно резать. Смотрите, как крошится и ломается корочка. И это залог успеха. Именно это и есть показатель качества этой выпечки. Кстати, корочка образуется не только сверху, но и снизу. А теперь посмотрим, что там под корочкой. Нежное, воздушное, пористое тесто и два слоя полностью пропекшихся яблок. Это невероятная вкуснятина. Пирог просто тает во рту. Но где вы найдете рецепт выпечки настолько простой и всего из четырех ингредиентов? Не попробовать его – просто преступление. Готовьте пирог обязательно, а я вам говорю «Бон аппетит и абьянту».